К вопросу о смысле жизни Мне хотелось бы задать вам вопрос И сподвигнуть вас к тому Чтобы вы сами задали себе этот вопрос Вопрос звучит следующим образом Куда ты движешься? Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на свою жизнь И на свои цели Что в итоге? Посмотрите, что будет, если вы продолжите двигаться В том же направлении Через 10 лет, через 15, через 20 Через 40 в конце концов если у вас есть такой запас по времени и подумайте вам нужен этот результат только проявить всю свою фантазию не стесняйтесь как говорится порадуйте себя результатами дело в том что глядя вокруг я к сожалению ну понятно я не хочу таким образом сказать что вот моя жизнь она такая идеальная такая продуманная такая охренительная нет, ничего подобного. Я именно себе и задаю этот вопрос все чаще и чаще. И таким образом я пытаюсь корректировать жизнь, насколько мне позволяют мои возможности, хоть это и сложно. И любому это будет сложно, потому что это жизнь. Жизнь не бывает легкой. Может быть только у дебила, у абсолютного дебила. Но вы-то люди разумные, вы-то люди мыслящие. Вот я и хочу, чтобы вы посмотрели на свою жизнь, на то, вот, где вы сейчас стоите, где вы прямо сейчас находитесь, в прямом смысле слова, и посмотрели на свои возможности, на свое развитие, на свои якоря на ногах, на руках, что у вас есть, насколько сильно оно вас сковывает, насколько сильно оно вас ограничивает, и к чему в итоге вы придете через определенный промежуток времени. Если вы не выработаете цель какую-то длительную, долгосрочную, и не направите свою жизнь в нужное русло, то, поверьте, вы так и будете с одного бока на другой перекатываться. И, скорее всего, просто сгиньте в пространстве времени. И это произойдет так внезапно, что вы этого даже не заметите. Ну, наверное, это совсем произойдет, но у кого-то более осознанно. И где-нибудь попозже, а у кого-то раньше. Ситуация, которая сейчас произошла с этим сраным карантином, она очень сильно показала, насколько люди не приспособлены к жизни, насколько люди не адаптированы, насколько люди слабы, хрупки, уязвимы. Насколько они неадекватно могут реагировать на простые проблемы, которые внезапно возникают и которые предугадать и предсказать было невозможно. А вот и было возможно. Я не хочу похвалиться и говорить о том, что у меня прям все замечательно, но я вам так скажу. У меня в жизни ничего не изменилось в связи с этими экономическими потрясениями, там, еще чем-то. Я своего рода был к этому готов. Я вел определенного рода аскетичные образ жизни. У меня были запасы. Почему были? Есть. И они позволяли мне всегда смотреть на все ну, с такой ноткой иронии, легкой, сарказмом, что ли. И безразличие к тому, что происходит в человеческом стадии. Так вот, я призываю вас сейчас, хоть это уже может быть и поздно, взглянуть все-таки в то, что происходит в вашей жизни, и произвести все-таки перерасчет ценностей, произвести все-таки перерасчет своих целей, и, может быть, поправить, уже не исправить, но поправить хотя бы то, что осталось. Ну, вдруг вам получится выбраться и изменить свою жизнь кардинально. В общем, надеюсь, вы меня поняли. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго.